Хей, hey, народ! С вами Гейм Персона. В этом видео я покажу вам пару полезных прострелов на картах Essence и Split. Погнали! Начнем с прострела на Б-планте. Дефолтная позиция на ящике, которую многие занимают при дефе. Прострел очень прост. Целимся чуть ниже левого нижнего угла веревки. Таким образом мы попадаем прямо в голову. Если хотите на верочку, то просто цельтесь еще немного ниже. Дальше пара прострелов позиции под лестницей на Б-планте. Один из прострелов делается только с пулемета либо снайпы, так как прочие пушки просто не пробивают эту стену. Чтобы сделать этот прострел, нужно нацелиться на стык этих бордюров, либо почти в самый край, чтобы прострелить противоположную сторону. Еще один прострел этой же позиции только со стороны темки. Цельтесь как показано на видео. Если там кто-то есть, кил вам обеспечен. Еще одна дефолтная позиция, в которой часто бывают игроки атакующей стороны. Простреливается очень легко. Цельтесь выше, чтобы прочекать ближнюю часть, либо ниже, чтобы дальнюю. Дальше прострел позиции за закрывающейся дверь. Для прострела левой части цельтесь в правую верхнюю часть темного кирпича. Для прострела правой стороны цельтесь в центральную верхнюю часть второго кирпича. Теперь два прострела арки на миде. Для первого ориентиром служат эти маленькие кирпичи. От них прицел поднимаем выше, немного не доводя до конца ящика справа. А вот так простреливается правая часть арки. Едем дальше. Ну и главные прострелы – это пространство под балконом на Апланте. Ближняя его часть простреливается на начале четвертой доски слева, либо в центре пятой доски, если хотите прочекать правый угол. Также дальняя часть этой нычки простреливается на стыке двух досок чуть выше трубы, если справа, и в упор к стене, если слева. Ну и напоследок парочка прострелов на сплите. Это довольно редкая позиция, но иногда может оказаться полезной. Прострел со стороны стоков делается выстрелом в этот уголочек. Дефолтный прострел ящика на Бэпленте. планте Цельтесь чуть правее этого плаката. Еще есть весьма полезный прострел, которым вы можете прочекать позицию под окном б плента Ориентиром послужит стык этих кабелей. Подходите к стене и целитесь чуточку левее. Ну что, ребятки, на этом у меня все. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые полезные видосы. Всем пока!